Следующей категорией систем, которые используются в альтернативной энергетике, являются сетевые системы. Данная система предназначена для передачи всей энергии, которая сгенерирована солнечными батареями, в государственную сеть. Работает она следующим образом. Сходит солнце, начинается генерация электроэнергии солнечными батареями. Инвертор отслеживает точку максимальной мощности и начинает снимать с них какое-то количество энергии определенное. Максимальное в данный период времени. Все время идет отслеживание этой точки и снимается всегда максимальное количество энергии, которое только может сгенерировать фотомодуль. Энергия направляется в городскую сеть. Если же нагрузка дома не превышает генерации солнечной батареи, то в сеть отдается электроэнергии, То есть транзитом проходит до этой точки какое-то количество энергии, разделяется на два потока. Часть идет в дом, часть идет во внешнюю сеть. Счетчик, который установлен на вводе в ваше помещение, он должен быть специальным для регистрации потоков мощности из сети и генерации в сеть. Таким образом, если у нас солнечный день, к примеру, никого нет дома, нету большого потребления, большее количество энергии сгенерированной отправляется в сеть. Когда человек приходит с работы, к примеру, начинает пользоваться сетью, энергией, потребление идет из сети, потому что Солнце уже зашло или же малоактивное, его просто недостаточно для компенсации. Недостатком этих систем является отсутствие функции резервирования. Мы не видим на этой схеме аккумуляторных батарей, то есть инвертору неоткуда взять эту энергию. Точнее, у него просто нет запаса энергии. Если же отключение происходит в солнечный день, когда есть солнце, все нормальное, но просто происходит ну, регламентное обслуживание линии или же аварийное отключение какой-то городской сети, инвертор прекращает генерацию. По той простой причине, что э, если же генерация пойдет в линию, то обслуживающий персонал, обслуживающий персонал, который будет на линии, подвергается опасности поражения электрическим током. Это первый нюанс. Второе. Если же после счетчика, ну, предположим, есть какая-то линия идет, на трансформаторную подстанцию, вы на этой линии какой-то потребитель, Еще кроме вас есть 10 человек, например, ну или 2, или 3, к примеру, то вы никогда не сможете обеспечить и себя, и этих людей энергией вашего солнечного поля. То есть у вас будет мощность, то потребляемая мощность то больше, то меньше, инвертор не предназначен для эксплуатации в таких режимах. Соответственно, заводным производителям это все предусмотрено и в момент, когда пропадает городская сеть, он просто выключается. При появлении этой сети инвертор автоматически перезапускается. В комплектации инверторов зачастую используются выключатели постоянного тока и защита от перенапряжений. Так как фотомодуль располагается в большинстве случаев на крышах зданий, это есть опасная точка для попадания молнии. То есть зачастую бывают случаи, что молния попадает где-то или же рядом в здание, в, в дерево или еще куда-нибудь наводится импульс, большой, большой импульс по напряжению в проводах. И в результате, если инвертор не предохранен от этих импульсов, он выбирает в большинстве случаев, я повторюсь, инвертора защищены от этих иголок. Соответственно, здесь стоит специальный э, варистер, который эти все иголки отправляет на землю. Для э, частных домохозяйств, в которых э, подписан договор с Облэнерго, договор имеется ввиду на энерго, э, энергоснабжение, расчетным периодом за сгенерированную электроэнергию является месяц. То есть, если вы за месяц потребили меньше, чем сгенерировали, обла обязуется вам выплатить энную сумму денег. Если же вы потребили больше, чем сгенерировали, это зачастую бывает в зимний период времени, или же когда очень пасмурные месяцы, то человек потребляет больше, чем генерирует, в результате доплачивает хозяин. Тариф, по которому государство покупает электроэнергию в частных домах составляет на сегодня сегодня у нас 23 февраля 2016 года составляет 18 евроцентов то есть привязан он к евровалюте, это связано с тем что солнечные станции набирают обороты в Украине и люди зачастую задаются вопросом об окупаемости этих систем, так как оборудование закупается, завозится из-за границы, он, оно идет в евровалюте и соответственно привязывается тариф к евро для того, чтобы понимать, какой, что, мы, что мы будем видеть завтра, какая будет окупаемость завтра, не сегодня, а завтра.